Здравствуйте! Сейчас мы познакомимся с устройством Express GSM второй версии. Его отличительная особенность в том, что к нему можно подключить радиоканальную сирену. В комплекте идет сигнализатор, брелок для него с тремя кнопками, инструкция и батарейка. Итак. Для начала работы нам нужно открыть крышку на приборе. Внутри находится держатель батареи и разъем для сим карты Сим-карту нужно вставить в прибор с кошенным краем вверх. Вставляется она вот в разъем специальный. Вот так вот. Фиксируется. Вставляется батарейка с определенным усилием, соблюдая полярность плюс-минус. После этого сигнализатор сдал характерный писк. И через 20-30 секунд прозвучит три коротких звуковых сигнала. Это означает, что сигнализатор готов к дальнейшей настройке. Итак, после того, как мы услышали три коротких сигнала, нам нужно в первую очередь позвонить со своего мобильного телефона на номер сим-карты, установленный прибор. Сейчас я беру свой телефон и звоню на этот номер. Пошел вызов, сигнализатор сам сбросил мой звонок, а прибор один раз пикнул. Это значит, он запомнил номер моего телефона, и теперь будет на него присылать смс и делать звонки. Далее на брелке нажимаем символ А, кнопку символом А. Светодиод замигал красным-зеленым, издался короткий звуковой сигнал. Все, прибор запомнил этот брелок как пульт управления и будет реагировать теперь только на него. Также мы можем купить дополнительно другие брелки и прописать прибор до 6 брелков. После того, как мы проделали все эти действия и сигнализатор запомнил наш номер телефона и запомнил наш брелок, мы можем либо закончить все настройки и перейти, перейти к использованию прибора, либо еще дополнительно подключить сирену, которая будет оповещать нас звуковым сигналом в случае тревоги. Вот. А кроме этого, после окончания настроек, через минуту на ваш телефон придет смс, в который будут перечислены все параметры, которые мы которые запрограммировали. Их там очень много, но нам нужно посмотреть проверить только самый первый, под цифрой 1. Нам должен быть указан именно наш номер телефона мобильного, на который будут приходить все звонки и смс от тревоги. Итак, перейдем к разделу, где мы поговорим о радиоканальной сирене. Для того, чтобы подключить сирену, нам потребуется открыть корпус а здесь есть фиксирующий винт нам нужно его выкрутить и взять отвертку и нажать слева и справа от винта с усилием на защелки корпус при этом откроется внутри на плате есть разъем для батарейки. Сирена программируется точно так же, как и, как и номер телефона, как и брелок. Это можно сделать сразу после программирования брелка и номера телефона, а можно сделать а, немного позже. Чтобы перейти в режим программирования, нам нужно вытащить батарейку из сигнализатора на 1-2 минуты батарейку из прибора, подождали две минуты и теперь продолжаем настройки. Вставляем батарейку в прибор. И теперь ждем, когда он издаст три коротких звуковых сигнала. А пока тем, не, тем временем мы приготовили точно такую же батарейку для сирены. Здесь есть разъем для установки батарейки с подписанными контактами плюс и минус. Соблюдая полярность, вставляем батарейку в сирену. Мы услышали писк, это означает, что сирена добавилась к прибору. После того, как мы сделали все эти операции, установили батарейку, запрограммировали сигнализатор, нужно закрыть корпус как самой сирены, так и прибора Express GSM версии 2. Здесь есть специальное отверстие для фиксации под винт, на сирене есть такое же точное отверстие. Итак, теперь мы проведем испытание, как работает вся система. Для этого у нас есть брелок, на котором есть три кнопки А, Б и Ф. Кнопка А служит для постановки на охрану, кнопка Б служит для снятия с охраны и кнопка F необходима для запроса баланса оставшегося на карте сигнализатора. Сейчас я ставлю его на охрану при помощи брелка. Мы видим, что мигнет светодиод на брелке, ну, загорится красным светом а сирена издала характерный писк это означает что наш прибор переходит в режим охраны а, есть задержка на постановку на охрану 40 секунд это нужно для того чтобы мы успели покинуть помещение сейчас мы дождемся когда прибор встанет на охрану об этом нам придет СМС-сообщение на сотовый телефон о том, что поставлен на охрану с помощью брелка. Сейчас я выйду из помещения, чтобы сигнализатор не реагировал на мое движение. Он встанет на охрану через несколько секунд. Я тогда зайду, и мы посмотрим, как он будет реагировать на мое появление. Итак, я вхожу в помещение находится наш сигнализатор сейчас он меня обнаружил и мы должны получить об этом уведомление итак мы слышим характерный громкий диск сирены сирена начала пищать и мигать красным светом итак на свой телефон при этом идет Вызов с устройства о том, что у нас произошла тревога. Я его принимаю. Все, после этого сигнализатор нам не будет продолжать дозваниваться. А также пришла и смс-сообщение с текстом «Тревога». Вот таким образом работает система Express GSM. Она реагирует на наше движение, издает очень громкое пищание, мигает красное табло на сирене, а на сотовый телефон мы получаем уведомление о том, что... В нашем помещении произошла тревога.